В хрустальном бокале смешали, немного романтики, в меру печали, чуточку грусти, пригоршню страсти, что еще нужно для полного счастья, еще мы добавим луковые скринки. все это приправим соленой слезинкой, в столовую ложку добавим загадки, изюминку вложим, чтобы было все сладко, добавим стервозности, маленькой шалости, томного взгляда и сексуальности нежности, ласки, по ложечке чайной, две трети кокетства и капельку тайны, черная платьице, шпилька, каблук, чтобы прибавить кому-нибудь мук, еще пару капель за ушко Шанель. И что у нас вышло? Коктейль, приятный на вкус, слегка дурманящий, чарующий, терпкий, но очень бодрящий, такой обольстительный и сексуальный. Женщиной этот коктейль нарекли Не случайно